Друзья, всем привет! Всем привет! А, едем на вторых зеленый угол, как видите, находимся уже здесь. Сегодня у нас будет такое видео. А, как говорится, хочу джип, да, хочу мини-джипа, денег нету. А, у нас уже было похоже, это не похоже, а в принципе было такое же видео. А, вам оно понравилось. Итак, сегодня с чем мы будем снимать? Мы сегодня будем снимать териусы, будем снимать Ниссан санкисы, также джимники и митси. Это основная, основные машины, которые именно 0,7 вот эти джипики. Но их остается все меньше и меньше. И я так думаю, скоро их уже не станет. То есть, мы как сейчас с вами сделаем? С вами, с нами. Сейчас зайдем на рынок. Зайдем на рынок, на начало рынка. И, в принципе, пойдем по всему рынку, по всему рынку, будем смотреть автомобили. Еще хотелось бы добавить. А вот не знаю, последние дни такие звонки поступают. Что такое проходные года? Что такое непроходные года? Сергей сейчас объяснит, что такое проходной год и что такое непроходной год на автомобиле? Проходной год это машины пятилетки. То есть получается сейчас у нас проходной год, это идет 16, 15, 14. И если машина должна быть не старше трех лет и не младше пяти. То есть те машины идут проходные. Короче говоря, проходной год это автомобиль от 3 до 5 лет. Если да. машина не проходная года, она старше 5 лет, она везется на юрлицо. Ну и соответственно там, что у нас там будет? Иглонас у нас там будет? Да, если машина получается не проходная, то соответственно юрлицо, потому что там пошлина небольшая. Единственное, что там сделали, уже увеличится утилизационный сбор. И сейчас уже будет постановление, что утилизационный сбор увеличится еще на сто Раньше было выгодно вести на юрлицо сейчас уже будет скоро невыгодный поэтому непроходные машины скоро будет невыгодно вести. но это такая отдельная тема в ближайшее время мы сделаем ролик именно на непроходные автомобили да как они везутся насколько они подорожают и так далее смотрите это вот мы сказали про если автомобиль старше пяти лет если автомобиль а, наоборот молодой да там допустим там восемнадцатый год семнадцатый год а, то его завести можно с пошло, там все понятно но он не придет в целом состоянии то есть будет либо ну, что-то где-то не ну грубо говоря проходная машина ну я так утрирую 3 евро за кубик а непроходная машина 5 евро за кубик соответственно и пошлина будет огромная да ну и поэтому как бы новые машины целыми не, не везут то есть они везутся с какими-то с какими-то нюансами ладно давайте выходим выходим идем снимаем джипы настоящие Ребят, вот машина, да, вылез Немножко хотим сказать. То есть рынок, видите, да, какой ветер. Сегодня сегодня очень холодно на улице, вот утеплились а Рынок, да, он в принципе делится, грубо говоря, на две части. Вот дорога центральная, вы на рынок. Ехали, идут стоянки, идет по левой руке стоянка. Вот начала, да, от конца и до начала рынка. И также вот по правой. В руке идет стоянка, но это это не одна сплошная стоянка, да? Вот эта так называемая стоянка, она делится делится на мелкие стояночки. Ну вот давайте а, сейчас мы зашли с вами на 11 стояночку, там у нас мини-джипиков нету. Вот отсюда пойдем, пойдем и будем сразу искать. Я нашел. Вот один уже нашли. А, что это стоит джимик 07 turbo 14 год 4 воды 540 тысяч рублей стоит вот такой вот джип он стоит на литье на хорошей зимней резине вот здесь видите повторотник зеркала заднего вида естественно они присутствуют они есть установлены туманки рожок ну и так как автомобиль turbo да, для обдува турбины у него предусмотрено вот такое вот сопло автомобиль закрытый сейчас если найдем продавца обязательно его откроем вам покажем сзади установлена запаска комплектация с рейлингами со спойлером ветровики ветровики тоже установлены на автомобиль давайте посмотрим автомобиль 4 воды да что у него происходит по низу видите 4 воды состояние автомобиля сзади сзади стоит мост По клиренсу да многие спрашивают по моему 100 190 что ли здесь не помню я сколько и опять же да вот чего заморачиваться на этот клиренс многие понимаете приходят и начинают мерить вот этот клиренс от переднего бампера клиренс мерится не от переднего бампера а по самой нижней точке у автомобиля откройте тактика технические данные и посмотрите клиренс на интересующем вас автомобиле. Итак, напоминаю, давайте еще, знаете, еще покажу. По размеру, да, как он выглядит. Ой, как очень холодно на улице. Вот. стою в принципе, мне автомобиль, да, где-то вот под подбородок. По месту. Ну, место, как бы сзади, конечно, мало. Ладно. Давайте сейчас найдем какие-нибудь автомобили, пооткрываем, чтобы видели сколько места. 14-й год, 074. ВД 540 тысяч далее нашли еще один джимик но это смотрите у него он идет немного лифтованный да он пришел в таком состоянии с японии он тоже на родном литье на зимней резине туманки бампер естественно бампер присутствует вот такого плана решеточка сопло тоже тоже рожок Восьмой год, 07, турбо, механика, 4WD, Xenon, 490 тысяч рублей стоит друзья. У этого джинника идет а, повторители в зеркалах заднего вида. Нам его открыли, он на коробке. Сейчас вам покажем салон. А, запаска у него идет, да, но запаска здесь идет, идет у него в чехле. Опять залазим под низ, смотрим по состоянию ржавчины. В принципе, ну как бы да, такой небольшой рыжий налет присутствует, да, но машина, машина не ржавая открываем состояние багажника вот смотрите вы можете примерно оценить до да, состояние багажника здесь канистра бутылки какие-то а, пакеты лежат вот ну багажник немного так скажем использую до да. задние сиденья у нас здесь а, они складываются вот таким вот образом для задних пассажиров предусмотрены так называемые подлокотники да ну и какая-то полочка что-то сюда можно положить раз подстаканник два подстаканник вот это у нас стоят просто заглушечки у него комплектация а, с такими с кожаными сидениями, да. Давайте посмотрим, сколько вам место Тоже ветровики установлены. дверная карта идет. Вот здесь пластик, друзья, ну пластик здесь идет мягкий. Небольшая тканевая вставка, кармашек со специальной такой защелочку держалочка, да, чтобы не знаю, мы что-то туда засунули. И это что-то оттуда не выпало кожаные сиденья will win комплектация и вот такая вот красная строчка красные вставочки идут также ковры смотрите идут, да, под под сиденья само ковровое покрытие но она реально чистая здесь посередине у нас ручник и два подстаканника но это скорее всего два подстаканника идут все-таки наверное для задних пассажиров потому что водителю и пассажиру ну если честно неудобно туда будет тянуться ладно давайте по месту как Водитель себя чувствует. Отлично, чувствую себя. Места много. И единственное, что тесно вдвоем. Во... Водителю много, да. Ну вот я сел а, В принципе, сейчас сидушка отодвинута до конца. Не знаю, у меня вот коленка, видите, можно руку вот так убрать. Mm -hmm. Немного она вот упирается, как бы. Если честно, вот сюда. Ну И как извините, бы... ногу вы уберете, я буду... Это решаемо. Далее, электрические стеклоподъемники. В автомобиле идет кожаный руль, спидометр. Счетом у нас... На 140? 87 тысяч под 140, волк 87-765. На этом, естественно, надо проверять. А, значит, бензобак идет механическая стрелка, также и температура идет тоже механическая стрелка. Установлена мультимедиа-система, подогрев, подогрев идет зеркал. зеркал. Подогрев в водителя, но только у водителя подогрев сиденья. Вот. В принципе больше здесь ничего интересного нет. Но хотелось бы добавить, да, высокая посадка, то есть мы сели, прекрасная обзорность, видно конец капота, то есть ты будешь чувствовать говорить, да, в случае покупки этого автомобиля. И удобная все-таки штука, вот это рожок у него отчетливо видно переднее, переднее левое колесо. Ладно, сейчас я выйду с машины и покажу со стороны водителя. Сергей нам повключает раздатки. То есть у автомобиля, да, но он, но он реально джип. То есть плюсы, да, данных автомобиля это короткая база. Он высокий у него есть раздатки его еще при желании можно задрать и он реально едет он поедет везде вот небольшое дополнение вот здесь у нас корректор, корректор фар. фар складывание зеркал ну, регулировка зеркал Туман. так ну дверку вот так не получится открыть Это ладно включаем раздатку. у него все кнопочное все электрическое 2 ВД, 4 воды и подниженная 4 воды Включаем последовательность. Сейчас на данный момент 2ВД, не горит индикация. Включаем 4ВД, придерживаем. Придержим. Вот включилась индикация 4ВД. Сейчас на данный момент она работает. Чтобы включить пониженную, также придерживаем. Все, включилась пониженная передача. И выключаем в такой же последовательности. 4ВД и 2ВД. Ну, в принципе, я думаю, все понятно, да, все понять сейчас микрофон поставлю, ребят. Все понятно, да. И в принципе предельно ясно. Да, ну и опять же, давайте вот сравним. А, предыдущий джиммик, да, сравнивали по моему росту. Ну, вот этот кажется такой, немного повыше. Итак, а, вилдин комплектация. А, так, цвет, цвет у него, знаете, какой какого он цвета? Он такой знаете как черный черный пиламутровый цвет восьмой год 07 механик 4ВД, ксенон 490 тысяч рублей смотрите следом еще еще идет один Джиммик. да прям сегодня день у нас джиммиков. И обратить внимание это автомобиль 17 год без пробега 4 воды пробег по японии 16 тысяч километров стоит автомобиль 500 595 тысяч рублей 17 год автомобиль друзья это сейчас на дворе у нас 19 год, да, то есть автомобили всего всего два года. И вот Сергей, стой, вот сравнивали со мной, да, по высоте вот как автомобиль. А сейчас вот Сергей рядом стоит, просто вот. Ну многие просто тоже спрашивают, как что там, как автомобиль выглядит, высота его, длина и так далее. То есть примерно примерно все все прикинули, да? Вот, дополнение вон тот джимни, который только что перед этим был он был на 2 дюйма поднят то есть он уже был задр по японии этот стандартный компьютер. это мы уже говорили все обсуждали все показывали так 17 год 4 воды пробег по японии 16 тысяч километров 595 тысяч рублей Рядом стоит Daihatsu Terios в голубом свете а, тоже неплохая комплектация, туманочки, фары линзованные на летней резине, ну на родных, на таких на штатных, на штатных дисках. Давайте посмотрим состояние стоек, да состояние вот этих вот мест панели кузова, состояние порогов, ребят, у них болячка, то есть они а, вот эти автомобили, они ржавеют, то есть их реально, их нужно проверять. Также установлено зря кстати, на эти автомобили устанавливаются два типа двигателей, демовский и детовский. Вот этот двигатель детовский а, здесь зря присутствует, где двигатель демовский идет, там ноздри нет это год демоские двигателя они наименее проблемные чем дедоские двигателя бампер идет и вот такая небольшая хромированная ставка тоже добавляет внешнему виду конечно вид внешнему виду вид сам не понял что сказал сзади, сзади установлен мост мост стоечки подтеков никаких нету, вот мелкие рыжики видите присутствуют но это ребят это друзья не ржавчина Итак, так десятый год стоимость автомобиля 385 тысяч рублей давайте посмотрим еще посередине состояния состояние порогов точно сварка есть пороги не загнуты не погнуты сам кузов автомобиля не ржавый неплохое на самом деле состояние вот для автомобиля 2010 -го года за 300 а по помимо того да это десятый год 12 месяц то есть автомобиль практически 2011 -го года за 385 тысяч рублей прошли уже да ни одну стояночку вот почему-то попадаются одни джимики очень много джинников 15 й год 4 воды, uh, heart of landventure комплектация автомат бензин 07 такой приятный цвет он какой-то вот даже не знаю, напишите в комментариях, что это за цвет. Родное литье, летняя резина. Тоже повторители. Хромированные ручки. Автомобиль закрытый. К сожалению, нам его не откроют. но конечно, хотелось бы открыть, посмотреть именно эту комплектацию ценника. Ценника, к сожалению, тоже здесь не видно. Так, на этой стоянке, где-то видел еще один. Вон он стоит. А, вон он стоит джимик джимик этот это у нас идет получается пятнадцатый год 074 воды аукционный лист есть оценка три с половиной балла вот если пишет должен совпадать замена задней двери замена капота пробег на автомобиле пробег на автомобиле 133 тысячи стоит автомобиль 585 тысяч рублей не знаю брызговики возможно здесь уже деле да возможно он пришел с такими брызговиками уже с японии стоит хорошая хорошая зимняя резина блин главное туда не упасть как-нибудь сзади тоже у нас запаска спойлер рейлингов нету ну и давайте посмотрим по низу состояние тоже состояние состояние довольно таки неплохое ну и так немножко отвлекемся до да, от джимиков то есть посмотрите в принципе, наличие автомобилей много есть, конечно, вот небольшие там пустые пустые ряды, да. Не то, что это ряды пустые места. Так, в принципе, автомобилей хватает. Ладно, идем искать, попытаемся найти киксов, паджериков и что-нибудь, что-нибудь еще, <сёк> ребят. Я говорю сегодня, сегодня одни, одни джимики а, уже несколько сняли. Вот джимик стоит вот джимик стоит вон Джимми стоит вон наверху целая грядка стоит джимиков ладно вот еще один кстати коричневый стоит вот этот джимик да это не 07 это идет 1.3 и десятый год 4 воды два моста автомат подогрев сидений 690 тысяч рублей подогрев лобового стекла также рейлинги повторители хромированные накладки родное литье кстати обратить внимание в каком состоянии литье оно не царапанное, не вкоцанное. А, тоже идет кожаный салон, автомат, крутилочки. Сзади запаска. Два моста. То есть, соответственно, у него сзади стоит мост, да? Вот он, кстати, авто... а машина тоже не ржавая. Вот сегодня, а, сколько. Сколько уже вам показали, да? Плюс сколько автомобилей на камеру не попало. Реально заглядываем под все. И все автомобили не ржавые. Здесь просто, блин, ну реально аж, аж блестит все. Мотор 1,3. 4WD, кожаный салон, 690 тысяч рублей стоит вот такой автомобиль. Вот он еще один стоит. Sierra, тоже на летней резине. На родном литье, другого цвета. Хром накладки Кожаный салон с красными вставками. Магнитофон установлен без камеры. 14 год, тоже два моста. 790 тысяч стоит вот такой вот такой замечательный автомобиль мини-джип практически полноценный джип джимики закончились пошли териусы и вот нашли несколько автомобилей сейчас мы их вам откроем покажем на 4 стоит 2008 год 074 воды 330 тысяч рублей он а, в таких небольших обвесах на родном литье на летней резине на темном салоне на чистом темном салоне сиденья прошиты вот такой вот а, фиолетово-синей строчкой. Здесь такой нестандартный бардачок. На автомобиле установлен автомат, подогрев лобового стекла, регулировка зеркал, включение туманок. А, руль идет обычный, обычный, пробег указан 71 тысяча, спидометр 140. 140. Давайте сяду в автомобиль по месту, да, по месту. Ну, в принципе, в принципе я знаю что это за автомобиль я ездил на таком автомобиле кто смотрит наши видео я там немного про эти автомобили рассказывал место в принципе довольно таки много и неплохо аэрбэк пассажира аэрбэк водителя омыватель заднего, омыватель заднего стекла в принципе больше ничего такого интересного нету ну и ручки чтобы было удобно ехать удобно держаться идет подсветочка Итак, стоит он 2008 год стоит он 330 тысяч рублей давайте посмотрим что нам открыли посмотрим немного другие автомобили вот добрались наконец до немного других автомобилей это nissan Kix. естественно это тоже автомобиль 4 воды тоже мини джип туманки фара. 12 год неплохой год род... нет литьё не родное летняя резина рожок 430 тысяч рублей такой темная темно-серый цвет установлены рейлинги а, запаска на запаске установлен чехол метла дворник заднего вида брызговики состояние пониза опять же смотрите ржавчины нет оглушитель спрятался вот в этом районе у нас багажная отделение небольшого объема но тем не менее сюда что-то влезет плюс есть небольшой пенал небольшая ниша заднее сиденье также у нас складываются ребят назад садиться не буду потому что ну там реально там место место на заднем ряду можно сказать реально просто практически нету опять чистейший чистый ухоженный салон единственно вот здесь немножко сидушка потрепана спинка у нас регулируется отъезжает вперед образовывается проход на, хотел сказать на третий ряд сидений на второй ряд сидений а здесь у нас регулировка зеркал включение туманок, подогрев водительского сидения корректор фар мы вам тоже показывали как работает корректор фар давайте посмотрим по месту место сиденье водительская отодвинуто до конца в принципе в принципе неплохо но единственное, когда а, автомобиль стоит на парковке у меня коленочка немного упирается а, раздатка 2h4h4l ручник на включалках камера заднего вида наверное установлена пытаемся завести завести у нас друзья не получается села батарейка в автомобиле дучки вот такого плана они кстати у нас регулируются электрический стеклоподъемник две ручки раз ручка два ручка подсветка для задних пассажиров солнце защитные козырьки спидометр у нас на 140 что еще у нас здесь есть прикуриватель ну вот здесь такая огромная огромная ниша естественно бардачок без бардачка никуда вывел вывел USB, то есть можно подключить а, флешку до да, флешку и послушать музыку Давайте посмотрим что у нас под капотом происходит 07, 0707 turbo подкапотное пространство Турбина, интеркулер, да, вон она, а, там спряталась у нас турбина, тоже посмотрите, что выйдут все заводские, автомобиль реально, он не ржавый. Все ясно, удобно, просто и доступно. 2012 год 430 тысяч рублей стоит вот такой замечательный автомобиль. Стоит еще один Daihatsu Terios 2008 год, белый перламутровый цвет, немного другие туманки, тоже сапло, да, для, для охлаждения турбины 350 тысяч рублей. Он идет в обвесов, хромированные ручки, ветровики. Ну, в принципе, что я вам рассказываю, все есть, да, все есть. Мы просто вам показываем цены, сколько стоят такие автомобили. Давайте посмотрим, как он выглядит со стороны, да, со мной по сравнению, не по сравнению, а с моим ростом. Вот, пожалуйста, хожу я вокруг, вокруг автомобиля симпатичные автомобили реально вот у людей да, у которых которым нужен автомобиль я не знаю куда-то на рыбалку ездить, там на ход в лес на пикники еще куда-то почему нет то есть в принципе да там до 400 тысяч можно выбрать выбрать неплохой такой автомобиль с небольшим расходом топлива 4 воды с раздаточками с высоким клиренсом вот стоит митсубиси да, вот стоял nissan Кикс. На митсубиси в принципе, в принципе, ребят, все то же самое. Стоит он 399 тысяч на жирнючей зимней резине Якогамовская. Сейчас нам его откроют, залезем в салон сзади. Вот видите под Нарисован сзади тоже метла, колпак, колпак на запаске. Рейлингов, как видите, нету. Автомобиль нам открыли. Дверная карта пластик, небольшая тканевая вставка. А, комбинированный салон. да То есть сиденье коричневые. Здесь бардачок идет коричневый. Японец бахал какую-то штуку, наверное, для телефона. Снизу идет тоже бардачок. На автомобиле установлен автомат. Все то же самое. Раздатка 2H4, H4L. А, бардачки, подстаканники. Здесь у нас идут включалки. Руль идет обычный пластмассовый airbag здесь, airbag здесь. Ну и также по две ручки. Да? плюс еще присутствует у водителя второй ряд сидений давайте сидение отодвинем спиночка ну вот примерно да посудите то есть сейчас водительское сиденье оно отодвинуто до конца сзади места нету вообще ну реально вообще нету то есть авто даже вот знаете ну если честно ребенку там будет проблематично сидеть это больше автомобиль ну реально куда-нибудь не знаю там на охоту поехать да, вдвоем то есть втроем втроем уже будет конечно тяжеловато ездить на таком автомобиле Итак, так год 4 воды 399 тысяч стоит автомобиль друзья ну если честно мы так такого морозу готовы были вот наша камера на то что мы снимаем к такому морозу к сожалению не готова вот осталось одно деление машины есть да, вот где стояночка смотрите центральная стоянка самая большая стоянка откуда у нас авторынок а некоторые продавцы да они прям вот ну целенаправленно занимаются такими вот автомобилями. сейчас просто вам покажем расскажем цены вот раз два три 4 5 на 5 вот этих автомобилей и наверное на сегодня будем заканчивать Итак, так Детовский двигатель 2009 год 074 воды голубой цвет туманки литье хорошая хорошая зимняя резина она можно сказать практически новая 365 тысяч рублей стоит вот такой автомобиль когда покупаете эти машины обязательно залазьте под задние арки смотрите состояние обязательно смотрите на пороге ну и соответственно на таких автомобилях, смотрите, днище, смотрите низ автомобиля. Также идет накладка. Стопори, стопори, а маячки. Назову это маячки заднего хода. Установлены в бампере. Идут катафоты спойлер ветровики вот а стоят два. вот это 400 стоит джимми а 2008 год стоит он 400 тысяч рублей кстати автомобиль тоже стоит на зимней резине туманок у него нет и все то же самое сопло а зеркало вот это вот не в цвет но в принципе оно так и должно быть зимняя резина Пороги накладок никаких нету машина тоже закрыта автомат вариатор а комбинированный салон 400 тысяч рублей сзади подголовников нету и запаской без чехла видите нам как бы не лень до да, встать на коленочку показать вам состояние автомобиля по низу еще раз повторяю, многие спрашивают там, вот небольшой косяк есть на бампере, там тактика технические данные, ребят, мы вам показываем не тактика технические данные, да, мы вам показываем японский автопром, японский автопром, а, которые многие из вас, в принципе, даже никогда не видели, просто показываем наличие автомобилей, сколько они стоят, тактика технические данные, пожалуйста, открывайте, открывайте на всевозможных сайтах они есть, а вот стоят два поджерика, два поджерика, они стоят, а, так, 8 года, они 2008 года по 380 тысяч рублей нет это девятый год 380 тысяч рублей 12 год 420 тысяч рублей он идет тоже комбинирован двухцветный а низ идет серой идет синяя полоска дальше идет все серое. он стоит на новой летней резине на литье вот они туманки туманки по низу давайте посмотрим по низу моста там нету Чем мы там видим кардан больше пока мы ничего там а, не видим. Он тоже в неплохой комплектации. Хромированные ручки, хромированные ручки. Коричневый салон. А руль, кстати, у него идет кожаный, но он идет идет почему-то в оплеточке вот шиба какая-то собака нарисована сзади метла рейлинги чехол на запаске есть ну и вот он стоит в черном цвете кстати он неплохо смотрится на черном литье с красной окантовочки сзади тоже идет запаска и хромированный хромированный чехол на запаску установлен спойлер кстати автомобиль тонированный автомобиль не тонированный да а идет заводское заводское напыление это защита называется от ультрафиолета 2009 2009 год автомобиль вот как видите автомобили все-таки в наличии в наличии они есть раздатка и вот салон у него знаете как, как под моррам разделом вот стоит еще один сузуки джимми но давайте вот так сбоку я вам его покажу да со стороны он он идет лифтованный он в таком состоянии пришел с японии тоже turbo десятый год 0.74 воды 500 тысяч рублей стоит ребята посмотрите на состояние автомобиля посмотрите на раму она реально она просто блестит видите да то есть ничего здесь не дулось, я не знаю не красилось, не задувалась состояние реально просто просто огонь как говорят давайте сзади еще посмотрим мост блестит, стойки блестят, пружины блестят, глушитель блестит у автомобиля. Где вы такое видели? Что, интересно, происходит с нашими русскими автомобилями, да, которые там 2-3-4 года. Да не только с нашими, а взять а, те же самые, скажем так, аналоги, да, которые выпускаются питерским заводом. Нет, я против ничего не имею. Лично я на таких автомобилях, допустим, питерской сборки, я на них не ездил. да. Это вот а, просто такое мое мнение. Именно вот, вот окружая сюда, да, по большей части, наверное, от вас. То есть многие приезжают, наши подписчики со многими, мы встречаемся со многими, мы общаемся, и вот это вот мы все слышим, слышим от вас. Так, вот опять Джимики, тринадцатый год, 500 пятьсот да он стоит? 550 тысяч. Кстати, это вот я говорил да то, что люди занимаются целенаправленно такими автомобилями, где вот мы вон там снимали, да, несколько автомобилей вот это автомобиль этого того же продавца 550 тысяч на литье раздаточка хорошая зимняя резина колпак а тереус тереус тоже его Терриус сколько стоит 37. черный цвет 370 тысяч рублей автомобиль 2010 года и nissan Kix бордового цвета 380 тысяч рублей на литье на летье на летней резине вот а этот автомобиль тоже на лете лето вот этот автомобиль на зимней резине а, некоторые автомобили уже начинают приходить на зимней резине да но на некоторые автомобили в принципе а, продавцы ставят но к сожалению к сожалению не на каждый автомобиль ребят мы ну вот прошли с вами по рынку посмотрели а, мини джипы конечно машины есть основная часть машин это основная большая Именно это джимники, тереус поменьше, но машины есть, в принципе, есть из чего выбрать. И обязательно надо, естественно, все это проверять. <тирит> да, без этого, к сожалению, у нас в нашем мире, да, в нашей <Bellissimo> стране никуда, где каждый друг друга пытается на е, да, вот. Ну и помимо вот этих все-таки джимников, я вам показывал, да, периодически, то, что стоянки они полные, реально поднавезлись машины. Помимо всего этого, ну заморозить вот это с кнопкой глонасом короче говоря, машины понавезли в пор, да, на таможне. Да. Вот. Они, ну пока это зависло, они не выдаются, поэтому в ближайшее время ожидается реально большое, огромное, огромное поступление автомобилей. Вот, друзья, еще что хотелось бы сказать напишите в комментариях да как вам про запчасти то есть стоит продвигать назовем эту тема да вот эту тему вот эти видосы дальше или нет потому что как-то ну, кто-то посмотрел кто-то не посмотрел если честно как-то а, неохотно посмотрели видео просто давай рыться по ютубу искать смотреть ну в принципе в принципе очень мало обзоров почему спрашиваем потому что вот просили просили очень много сделать это а, ну и реально многие не знают как покупать запчасти на японские автомобили, где их брать, сколько они стоят и так далее. Да. да и мы будем искать хорошие авторазборки и вы не подумайте нас никто нам за это деньги не платит это все наша инициатива мы просто вам показываем все это чтобы не было у вас вопросов где взять все-таки эти запчасти Будем стараться как бы делать для вас хорошие познавательные ролики да и кстати по части денег до да, первое слово когда мы туда зашли попросить снять спросили сколько денег мы бесплатно есть... это человек который нам показывал представитель компании тысяча запчастей мы туда вообще попали случайно мы там нам заказали осмотр автомобиля ну и зашли уже Попросили снять ихнюю разборку, чтобы вам это показать. Вот и смотрите, кто досмотрел до конца до да, этого видео, кто услышал наш разговор, поддержите нас в комментариях. Есть такое предложение: взять несколько автомобилей, да, и устроить тест-драйв там, допустим, на 400 метров, на 100 метров разгон до сотни. Естественно, это будут наши там любимые форестеры, да, возьмем даже найдем где-нибудь новый форестер вам покажем расскажем то есть пожалуйста напишите в комментариях стоит нам это делать или не стоит то есть понравится вам такой контент или не понравится да ну и подписывайтесь на наш канал мы всегда рады да поэтому подписываемся на сегодня все всем спасибо кто досмотрел до конца всем пока всем пока